друзья привет в этом видео хотел показать вам гармошки после пяти лет эксплуатации можете посмотреть видео на нашем youtube-канале процесс монтажа здесь достаточно быстро закончилась внутренняя отделка получилось классное видео перейдите посмотрите если понравится обязательно поставьте лайк сегодня мы сюда приехали для того, чтобы показать, что происходит с гармошками через 5 лет. Очень часто у заказчиков возникает вопрос, она долго ли это, сколько времени можно этим пользоваться. Монтаж был в 2017 году, сегодня у нас 2022 год, и уже чуть более 5 лет прошло после того, как были установлены нами эти гармошки. Здесь у нас эта беседка гармошки все они одинаковые 6 метров в длину и 2 100 в высоту в беседке находится мебель здесь стол за которым собираются ну, соответственно круглые семьи с друзьями зона где можно посидеть пообщаться мангальная зона соответственно кухонная водопровод подведен и даже в морозную зиму здесь можно собраться спокойно, достаточно комфортно себя чувствовать, здесь теплые полы для того, чтобы быстро набрать температуру тепловая завеса все это очень быстро создает уют и комфорт то есть необходимый микроклимат внутри помещения а гармошки ну, соответственно, позволяют в летнее время открыть и объединить пространство вместе с улицей в зимнее время в закрытом состоянии не разделять это пространство и по сути тоже ну, находиться вот в, в этой уютной среде, которая находится за пределами этой беседки. Для того, чтобы остеклить это пространство, здесь мы использовали гармошки. Это у нас не жилое помещение, то есть, да, здесь люди находятся какой-то период времени. Поэтому здесь система, снизу у нас щеточное уплотнение, 7 створок, открывание внутрь можно делать открывание наружу внутрь но здесь остановились на варианте с открыванием внутрь а, какие еще здесь моменты у нас присутствуют а, здесь у нас стеклопакет однокамерный а, так как нет необходимости в такой энергоэффективности а, как ну допустим у дома в спальне а, две закаленные шестерки а, вес стеклопакетов а, всех стеклопакетов при открывании а, ну, практически 400 килограмм то есть достаточно большая нагрузка а, распределяется по верху рамы как я уже говорил мы установили эти гармошки более пяти лет назад и хотели с вами поделиться, что же э, то есть с ними произошло в течение 5 лет. А, по большому счету, с гармошками совершенно ничего не произошло. А, также же функционирует. Сейчас открыли, закрыли. А, и проверим с оптическим нивелиром. А, мы такие конструкции, мы ну, вообще, в принципе, какие-то панорамные конструкции большие всегда устанавливаем. А, обязательно с оптическим нивелиром с, с точностью крепления до полумиллиметра каждой точки. Достаточно кропотливая работа. Но она как раз-таки позволяет вот через 5, а, да я думаю, даже и э, через 10 лет э, проблем никаких не будет. То есть вот эта вся точность, скрупулезность, она как раз-таки влияет на долгий срок эксплуатации, потому что системы не дешевые, и, э, соответственно, подход к ним должен быть именно такой, для того, чтобы э, ну, вы ими могли радоваться э, как на следующий день после установки или же после того, как вы начали использовать эти конструкции, так и через 5 и через 10 лет. Это наша основная задача. со временем э, ну, иногда сталкиваемся особенно в деревянном домостроении конечно когда у нас э, рама э, ну и вообще проем немного меняет свою геометрию сейчас для того чтобы перепроверить также используем оптический нивелир так и при монтаже э, перепроверяем при монтаже мы Точно сделаем до полумиллиметра. Сейчас мы также прибегаем к тахиометрии для того, чтобы э, точки всего дома взять и посмотреть, э, есть ли какие-то движения целиком здания, потому что они могут влиять на такие большие проемы. То есть вот представьте гармошку, когда она едет на 6-метровой длине, если там э, будут какие-то отклонения от уровня, даже в допусках, которые можно допускать при монтаже обычных оконных конструкций, гармошки могут склинить, они могут вообще совершенно не работать. Поэтому крайне важно правильно спозиционировать конструкцию в проеме. И также сейчас прибегаем к теодолиту при монтаже, для того, чтобы ну, идеально выставить все плоскости. В принципе, конечно, справляемся и с лазерными уровнями, с оптическим нивелиром, но тем не менее, постоянно улучшаем, что-то внедряем новое, и это позволяет быстрее и точнее выполнять э, нашу работу Вот сейчас только проверили с помощью оптического нивелира Точки там в гармошках и здесь Ну вот сейчас вот последнюю точку, которую там взяли, и до сюда где-то 6 метров Ноль то есть 1573 отметка и там 1573, даже нету полумиллиметра то есть отличный результат за 5 лет эксплуатации друзья, ну вот для чего мы хотели поделиться чтобы показать весь функционал как работают гармошки по истечении, ну 5 лет на самом деле конечно это не какой-то большой срок для оконных конструкций для современных дешевых, да, к сожалению 3-4 года и приходится менять окна там и даже такие эксклюзивные конструкции для реализации подобных проектов необходим совершенно иной подход как с точки зрения производства и безусловно же конечно же монтажа потому что э, любые недочеты они очень критично влияют на срок эксплуатации вообще в принципе на функционал таких изделий еще раз напомню мы подобные э, проекты реализуем во многих регионах россии и сейчас вот у нас даже э, ну, не, у некоторых людей еще на участке даже лопата не стояла а мы уже с ними обсуждаем какие будут оконные конструкции как они будут открываться поэтому и это очень правильный подход всем рекомендую таким образом поступать для того чтобы примерно понимать бюджет то есть да какие на какие изделия может быть ну, финансов будет достаточно с другой стороны для того чтобы все правильно предусмотреть с точки зрения теплотехники с точки зрения крепежа конструкции в проеме здесь на самом деле долговечность этого изделия зависит не только от самого изделия а еще и от того как изготовлена эта беседка здесь у нас сверху два свальных сваренных швеллера, они с хорошим запасом прочности, это тоже позволяет эксплуатировать гармошки очень большой срок службы и вообще в принципе к ним там не прикасаться, не регулировать, потому что все на своих местах, все сделано правильно, все продумано и ну конечный результат вот такой вот он если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. И, конечно же, если вас что-то интересует подобное, обращайтесь к профессионалам, обращайтесь к нам. Мы ну, совершенно бесплатно проконсультируем, расскажем, что будет наиболее эффективно, что будет наиболее интересно в реализации подобных проектов.